Какой, видимо, иммунитет у меня выработался. Ну, посмотрим, вот сейчас, как я э, с этим смогу не заразиться. Не хотелось бы. Господи, прости нас всех, благослови и постарайся сделать так, чтобы, во-первых, все обошлось, а во-вторых, некогда, господин пастор, некогда, пора начинать. Так, ну что вам рассказать про микрон? Э требовал продолжения банкет мы не хотели но омикрон сам его продолжил короче вот крутишь, сестры, и вчера его не выписали один в поликлинику потом я болел и до сих пор наверное еще есть остаточные явления и болел я в легкой форме единственное что четко симптом коронавируса это потерю. сын сам рассказал о своих симптомах в этом же видео и сегодня вот у нас жена моя тоже второй раз у нас болел тоже болит у него получается троянский конь по кличке омикрон проник в трое. и вот мы сейчас не боимся хотя что назвать борьбой в общем никаких сильных лекарств не принимаю в основном витамины сейчас я купил вчера э, цинк витамин с и с витамином д таблетки шипучие ну и э, ну, тамара от принимает. если больной хочет жить то медицина бессильна Были у нас пробиться невозможно, то есть вызвать на дом врача мы пытались, не приходит, поэтому я даже не зарегистрировал свой свою болезнь, так сказать, ну и не неучтенные единственные у нас учтем. Так что продолжаем победу, удержать вас в курсе. Всем привет! Я Федор. Я переболел коронавирусом несколько раз. И сейчас расскажу, как, ну, какие симптомы были, как все было. Первый раз э, я болел где-то две недели. Первую неделю я сначала чувствовал ну, обычная такая простуда, кашель, насморк, э, еще температура. Э, но потом э, через неделю я стал, перестал ощущать запахи. Ну, это было не резко. Я сначала перестал ощущать слабые запахи, такие как запах еды или запах дерева. Но после, там через день уже, я перестал чувствовать вообще какие-то запахи или чувствовал только их оттенки. Запах краски я практически не чувствовал. Там замазка, духи совершенно не чувствовал. Потом я так неделю переболел, запах вернулся, я начал что-то ощущать. Потом, через неделю-две или неделю, у меня появился странный вкус и запах лука. Он был в белке, я этот странный вкус чувствовал в белке яйца и в самом луке. Луки его было много, белки не очень. И вот раньше, раньше я учился, я не я всегда думал, что в чипсы добавляют только... Ну, не настоящий ингредиент вот. и такая потом ну, чипсы лук и сметан. сметана сметана там конечно может и нету но вот лук раньше я не замечал его и думал что его нет а сейчас я сто процентов знаю что в э, луковых чипсах есть лук ну то есть да потом вот через месяц или через полтора месяца вот еще не помню вот сейчас я заболел другим э, штапом он микроном э, он Посильнее, похуже, конечно. Но, правда, я болел три дня всего сравним с тем коронавирусом. Вот. Я болел три дня. Э, ну и сейчас болею, но я бы назвал эту болезнью. Вот эти три дня я первый, э, первый первые два дня я не ощущал, ну, ощущал болезни, потому что она была как не сильная, так как там расслабость, ну, начало болезни, начальной стадии. А через э, день я уже э, получил сильные боли в горле. Они ночью, я помню, ночью у меня так сильно болел в голову, что я просыпался, мне как будто резали, я просыпался, и... Лучше 7 раз покрыться фотом, чем 1 раз в голове. Было больно. Вот. Ага. Ну, через то, как резко началось, также резко и спало в голове. Как-то сейчас мне город совершенно не болит. Кроме Горова у меня ничего по факту и не было. Ну, только отек был очень сильный. Да, и обратите внимание на монтаж блока. Я надеюсь, что э, улучшения, э, которые появились в булке, просто более высокое качество монтажа, я надеюсь, будет заметно. Э, я постоянно работаю. Вот, когда, сейчас, когда начал заниматься снова ну, вот, блогом, я решил, что качество имеет значение, качество, качество монтажа в том числе. И постоянно работаю над улучшением инструмента своего, то есть именно монтажной работы. И над, над другими, то есть, естественно, приходится над сюжетами, думать над всем остальным. Но Сейчас вот именно в монтаже, наверное, будет наиболее очевидный результат, И тем более сейчас стало гораздо легче добывать информацию нужную, если раньше там было какие-то учебные заведения там заканчивать, либо как минимум курс там, повышение квалификации, то сейчас с интернетом, вот, блоги, YouTube это все стало на порядок проще. Главное только пользоваться, грамотно научиться пользоваться поиском, правильно вводить запросы и найти можно практически все что угодно. Я даже скажу больше, это имея виду именно вот YouTube и другие сервисы очень круто пользоваться социальными сетями, так же, такими как Instagram, там, Telegram. Да и о том, что ВКонтакте не надо забывать. То есть информации море. Надо уметь искать. Никто не знает сколько, сколько не знает. А просто поисковые строки в поисковиках таких монстров, как Google, Яндекс, они немножко ушли на второй план, потому что стало очень много реклам. Фильтровать эту рекламу становится все труднее. То есть, ты ну, знаешь с чистыми бонусами ждут или как бы кто несет людям знания а кто просто хочет чисто заработать на этом и конечно никто не против заработать но разумный баланс как бы должен быть так что в этих поисковиках сложно очень на первых страницах будет одна реклама надо очень много времени, чтобы найти что-то. Люди, пользуйтесь грамотно. Инструменты очень мощные, но их надо уметь использовать. Чего всем желаю. Также здоровья, счастья и добра. Всем привет.